как найти самый выгодный курс обмена электронных денег. Воспользуйтесь сервисом bestchange.ru Приветствую вас, братья и сестры, мученики. Те, кто вложились в криптовалюту призм, и даже тех людей, которые постоянно ноют и говорят, а как мне приглашать теперь людей в призм? Они открывают график и видят, что монета очень продолжительный период времени не растет, и я не готов, не готов. Паривать людям такую монету, которая, возможно, в любой момент соскамится. Да, мы сейчас не будем брать те моменты, когда монета стоила еще в два раза меньше. И люди, которые заходили на тех этапах, они могли бы уже в два раза увеличить свою прибыль, несмотря даже на парамайнинг. То есть, если бы они купили монеты, подержали их на бирже, и когда цена дошла до текущего даже предела, они бы могли продать эти монеты и уже быть в плюсе это нытиком не докажешь сегодня я людям расскажу как можно приглашать людей в криптовалюту призм где вашим приглашенным на первых порах этапах даже не потребуется вкладывать а, свои деньги для покупки монет и тем самым они кстати будут знакомиться с этой монетой и понимать а, что она из себя представляет какие-то технические характеристики и потом в дальнейшем а, возможно она их заинтересует и они смогут еще сверху и докупиться но напоминаю что это это совсем не обязательно. Данный аирдроп от Владислава Волконского. Уже некоторые знают. Ссылка на первый аидроп и на второй будет находиться в описании. После того как мы переходим по ссылке, это все в Телеграме боты, переходим по ссылке в первый AirDrop, мы нажимаем старт, нам тут вот выскакивает такое сообщение. Уже AirDrop есть на русском, и тут мы видим, что мы сразу можем нажимать поиск монет. Эта функция нажатия этой кнопки доступна раз в 24 часа, то есть каждые сутки после 12:00. По московскому времени когда 0001 на часах уже становится вы можете заходить в данный бот и нажимать поиск монет и вам будет выпадать ну я не знаю сколько на данный момент выпадает ну от сотых до 30 монет призм вам точно будет выпадать в данном аирдропе. Вот как есть аирдропы, где раздают криптовалюту, и в Телеграме есть, и вообще много где есть такие боты, вот тут тоже Владислав Волконский создал такого бота, который раздает криптовалюту призм, и это очень даже большое отличие от многих ботов, потому что криптовалюта призм уже торгуется на биржах, и человек, который тут надропит, так сказать, этих монет, он сразу же может даже их вывести на биржу и продать, если вдруг ему станет Теплее от 10 монет призм от 100 монет призм но на самом деле все это должно быть нацелено на всех людей которые хотят разобраться с криптовалютой призм которые будут ее держателями в холд статусе потом ее будут держать и тем самым наше сообщество будет расширяться то есть вот у нас есть первый airdrop мы сюда заходим ежесуточно нажимаем на кнопку поиск монет и нам рандомно выпадает какое-то число монет вот мы видим тут и по 025 выпадала и одна монета это выпадало там и 3 и даже вроде 10 монет мне выпадало а также вам дается один клик за каждого приглашенного друга то есть мы нажимаем вот эту кнопочку пригласить появляется наша реферальная ссылка и как только кто-нибудь регистрируется в этом боте по нашей реферальной ссылке за каждого пользователя нам дают еще один дополнительный Клик единоразово. Не каждые сутки за каждого один. А вот а, 10 человек привели, 10 кликов а, одинарных вам дали. 100 человек привели, 100 кликов вам дали. А, тоже можно неплохо на этом дропе себе монеток призм варить, особенно если у вас есть большая команда. Но самое главное, что есть и второй airdrop, и это тоже очень здорово. Мы переходим в него, нажимаем кнопку старт, если ее не будет, то просто вот тут, как показано, ставим слэш и пишем старт английскими буквами. Дальше нам выпадает инструкция, что нам нужно ввести сюда свой новый пустой кошелек, на котором нет ни одной монеты, вы создаете этот кошелек, отправляете его в бот, потом отправляете публичный ключ, не приватник, не вашу парольную фразу, а публичный ключ, и потом вам говорят, получите токен у наставника и отправьте сюда ваш наставник, и скидывают ссылку на телеграм вашего наставника, если вы переходите по этой ссылке, с моего видеоролика то я ваш наставник вы мне скидываете свой новый кошелек который полностью пустой я вам туда перечисляю одну монетку и вы еще берете у меня токен вот я ввел токен и все ваш кошелек проходит проверку и теперь вы можете участвовать во втором дропе этот airdrop начинается от 100 до 1000 монет где вы на личном кошельке за два месяца получаете по данному airdrop плюс 14 процентов к вашему балансу которые варьируется от 100 до 1000 монет конечно можете 10 тысяч монет закинуть но в учете будет числиться только три Тысяча монет. И вы получите еще плюс 14% сверху. Также напоминаю, что за каждого приглашенного друга вы будете также получать а, единоразово какое-то поощрение. Вот вы пригласите 10 человек, а, вроде как по 50 монет а за каждого вы там на какие-то сутки получите. И это тоже плюс 500 монет, и давайте не будем забывать, что под вами еще выстроится структура. А, что же я вижу, какие плюсы в этих аирдропах? Во-первых, мы знакомим новых пользователей с криптовалютой призм, и, это даже возможно сделать без их вложений. Заводите их в первый airdrop, они собирают минимум 100 монет, приглашаете во второй airdrop, где они создают личный кошелек. Тут мы видим есть и официальные ресурсы, идеология, партнерка, фао, узнать курс можно. В общем, очень много тут информации, которую вы можете давать своим последователям, ознакомливать их с криптовалютой призм. Тут если мы нажмем идеология, то там вообще будет большое количество страниц. 45 страниц текста, где расписывается про идеологию. То есть это очень классный аэродроп, где вы можете своих партнеров ознакомить с криптовалютой призм. И благодаря первому аэродропу, напоминаю, абсолютно бесплатный порог вхождения сюда. 100 монет собирают, заходят в этот аэродроп. Тут еще плюс 14% к своему начальному депозиту они получают. И все это на их личном кошельке. А еще можно получать бонусы, если они будут в этот, в первый аэродроп и во второй аэродроп приглашать еще своих последователей, тем самым выстраивать структуру, знакомиться с криптовалютой призм. То есть только одни плюсы, и наше сообщество будет расширяться. И вообще огромное спасибо Владиславу Волконскому и его команде Продвижения Призм за такие прекрасные аэродропы. Все полезные ссылки будут находиться в описании, и также ссылки на телеграм-канал Продвижения Призм, это команда Владислава Волконского, также будет находиться в описании. У меня все.